1988 по 1999 год он записал 8 магнит-альбомов. Последний из них под названием «Соло души» произвел большой фурор и был продан огромным тиражом. Я сейчас с огромным удовольствием под ваши бурные аплодисменты прошу подняться на эту сцену графа казахстанской эстрады Парвиза Назарова, который получит памятную статуэтку золотого диска в номинации «Альбом». Спасибо большое. Привет, Астана. Я хотел бы сказать спасибо своей маме за то, что она меня родила. Спасибо всем моим друзьям. А спасибо всем тем людям, которые все эти годы находились рядом со мной. Были вместе со мной. Спасибо вам, мой любимый, дорогой, самый лучший в мире зритель. И это награда по праву ваша. Спасибо. Порвись, Назаров. Номинация альбом. Air, be some big baby. Gonna change. Значит, письма мои лучше сожги Подари миру нам нипочем Буря и гром мы вдвоем Писем пепел гонит ветер Песень пепел, гонит ветер